Всем привет, с вами Геннадий Стомин. И сегодня я решил рассказать про интернет в частном секторе В предыдущем видео, ну я его давно писал, полгода назад я рассказывал про Ростелеком, про технологии Джипон На тот момент мы проживали в квартире и меня он не то что устраивал, я просто от него кайфовал И цифровое телевидение хорошее, ну в общем было все супер Но в течение этих полугода ну, все поменялось, мы в апреле месяца переехали в частный сектор В Тонхаус двухэтажный ну и хотели вначале подключить тот же Ростелеком, Джипон, но частный сектор они не ведут. Так же, как и многие другие провайдеры. Не ведут частный сектор, это для них затратно, ну и невыгодно, нежели многоквартирный жилой дом. Я стал рыскать по интернету, искать всевозможные способы. Там были спутниковые тарелки какие-то интернета, по 15, по 20 тысяч и выше. Ну и меня этот вариант, естественно, не устраивал. А далее я... Не помню как, но в общем получилось так, что я подключил, нашел для себя вариант и решил сейчас о нем рассказать, так как много комментов пишут к тому видео об интернете 4G от Мегафон. Сразу говорю, это не реклама, просто как альтернатива. То есть вот такой вот модем и он же Wi-Fi роутер. Он, с него можно, по то ли, 4, о, то ли 6, то ли 8 э, устройств подключать к нему, подключаться через Wi-Fi. Э, мне лично он очень даже устраивает. Э, сигнал практически всегда хороший. Э, стоит он 4000, э, абонентская плата 550 рублей. Э, ночной трафик вообще безлимитный, дневной там тоже какой-то есть лимит, но я его ни разу не выработал. То есть у меня не было такого падения, какой-то скорости или еще чего-то. Хотя, в принципе, по нему и фильмы можно смотреть, и ну, пользоваться безгранично. По крайней мере, мне вот его хватает более чем. Плюс еще, какой у него плюс, я его могу взять в машину кинуть, и также там, даже если в телефоне нет интернета или взять с собой iPad, я в нем у меня в нем нет интернета я не, ну, не покупаю зачем когда вот это устройство на, можно кинуть машину и ездить по всему городу и также у тебя в машине будет интернет тоже как вариант особенно для детей которых там надо занять там в интернете может или еще что -то. вот что еще бы хотел сказать держит зарядку 6 часов так в принципе можно подключить к компьютеру через usb кабель а также можно блоку подключить, и у меня он всегда через кабель блоку подключен, компьютер иногда выключаю, вот. а так он у меня постоянно работает, круглые сутки и как бы вообще проблем нет. Поэтому вот можете рассмотреть такой вариант, если вы живете в частном секторе, как и я, посмотрите, где рядом находятся вышки или там соседи, знакомые, может у вас мегафоны? насколько хороший прием, если прием хороший, то Пожалуйста, можете подключать. Я думаю, будете остан... и останетесь довольны. Ну а так, подписывайтесь на мой канал. Теперь наступает осень, уже зима, весна. Видео будут выходить регулярно. Сейчас я начинаю оборудовать свою мастерскую. Ждите новых видео уже по мастерской, по столярке. Пока!